я могу как, как я вам могу помочь для того чтобы вот вы люди с такими ценностями которые я разделяю стали властью партии будут востребованы где есть люди там есть политика мы должны людей убедить что мы вот то что мы предлагаем это хорошо и правильно это нескончаемый процесс ты не можешь прийти какой-то идеальной точке и расслабиться зачем внутри партии демократические процедуры партия это организация людей много людей. Где много людей, там всегда есть голосование. Мы в партии Яблоко не считаем, что выборами ограничивается политическая работа. Сейчас между нашей незарегистрированной партией и вашей зарегистрированной нравится? Нет. Влияние партии и значимость партии уменьшается. Привет. Сегодня со мной за одним столом сидит заместитель председателя Нижегородского регионального отделения партии Яблоко Алексей Садомовский. Привет. А, и э, член э, руководящего комитета э, Нижегородского тоже отделения э, Либертарианской партии России, э, Ярослав Волков. Привет. А, я Макс Алибаев. Э, я беспартийный и немножко скептик по отношению к партиям вообще. Поэтому ребята хотят мне объяснить, э, зачем нужны партии, почему они все еще актуальны в 2К20. Для начала, что э, такое вообще партия? Ну, партия — это объединение граждан с целью обрести политическую субъектность, чтобы иметь возможность влиять на политику государства, города. Там. Не обязательно баллотироваться, не обязательно что-то делать. Влиять можно по-разному. Можно просто деньги вносить на политическую активность. Я бы немножко, Ярослав, с тобой не согласился. В той части, что ты говоришь, что партии... Ты, ты видишь партии как инструмент влияния на власть. Я все-таки считаю, что партия – это, прежде всего, инструмент взятия власти, инструмент замены власти. Партии нужны, чтобы становиться властью. А не влиять на политику. И именно если нету партии такой цели, то это уже ну, не, не обязательно тогда нужна партия. Ну, это вопрос просто терминологии. Что значит становиться властью? Если, если задача захватить там, Думу целиком, полностью занять 100%, это будет захватом власти, грубо говоря, стать властью. Но если ты там даже, даже одного кандидата из партии продвигаешь в... Да. Это, это бы, тоже Ты уже... не становишься прям властью, ты просто начинаешь влиять. есть какое-то ультимативное влияние на ну, политику. Ты, ты становишься представителем во власти все равно. Ну, как, как бы я это имею в виду. Я я думаю, это... В том числе тоже об этом. Мне кажется, тут разница будет в том, что если партия придет к власти целиком, то, наверное, она как бы принесет с собой всю внутреннюю структуру. И как бы вот это, то, что сейчас является партией, оно разрастется и просто получит свое распоряжение страну. А если партия если ее результатом будет один или сколько-то лидеров, которых она протолкнет, то систему она не поменяет как раз. Да нет, И, да? Я, я... Ну, это не принципиально. На самом деле, я о чем говорю? Что партия, она должна стремиться к тому, чтобы стать властью. Даже если там вы одного депутата где-то проводите, это уже хорошо. Это вот партия именно этим должна заниматься. А не просто абстрактно влиять на власть. Влиять на власть должен каждый гражданин, и не обязательно для этого вступать в партию. А если человек вступает в партию, то я считаю, что э, главным посылом именно должна быть помощь этой партии прийти во власть. Максимальная точка – это да, это собственно захватить парламент, это взять большинство в парламенте и там выбрать своего президента, но на пути к этому есть какие-то задачи поменьше. Либертарианская партия она не зарегистрирована, и, э, не знаю, может я ошибаюсь, но, по-моему, она э, как-то особо об этом не ноет. Она, типа, вот, вот она просто есть, называется себя партией. Более того, на прошлом съезде в сентябре мы проголосовали против регистрации, потому что это очень много проблем создает, и, скорее всего, нас не зарегистрируют. Ну, просто вот, например, Навальный все говорит, что, а, вот нашу партию не зарегистрировали, по крайней мере, медийно он такую цель, как бы, заявляет. Я считаю, что как минимум один раз нужно попробовать зарегистрировать, и как только ну, чтобы продемонстрировать свое желание участвовать в политической жизни и в легитимном поле как бы, участвовать, и как только под всяким смешным надуманным, нелепым предлогом в регистрации отказывают, можно функционировать как неформально, как партия без регистрации. Мы, ну, по сути, являемся партией. У кстати, вопрос возник: если, значит, пар... Там, допустим, в Госдуму выбрали Определенный процент партии, то есть по спискам. партии может потом одного депутата отозвать? То есть и на момент другого посадить? Mm, ну, ну, это мы углубляемся в частные законы, но у нас да, у нас мы можем. Если если по спискам избран, то партия может его отозвать. Okay. Если одномандатник, то нет. Uh -huh. ну, вот, то есть сейчас у нас, получается, в Гордуме сделали так, что э, нельзя партии будет отозвать своего кандидата. Okay. То есть это интересный момент, потому что сейчас между нашей незарегистрированной партией и вашей зарегистрированной, ну, Ладон, yeah, вот. нравится? Нет, потому что у вас... Партийных списков нет у вас? Ну, смотрите, да, давайте, чтобы было понятно э -э, нашим зрителям, мы расскажем, что сейчас идет такая тенденция. Э -э, по всей России убирают выборы по партийным спискам и везде оставляют только одномандатные выборы. Работает. По партийным спискам, сколько, сколько, там голосует человек за партию, сколько партия набирает, пропорционально столько депутатов и получает, грубо говоря. А одномандатная круга это на определенной территории вы голосуете за человека, выдвинутого партии или выдвинутого там, самого движения. Поэтому победитель получает все, а победитель да. Единая Россия, да. и поэтому ей проще. Да, единая Россия проще победить, потому что у нее везде административный ресурс. Но а, а вот касаясь нашей темы, это о чем говорит, что Влияние партии и значимость партии уменьшается. Да, вот мы зарегистрированы, поэтому мы могли списки выдвигать. И ну, все были вынуждены поэтому идти, собственно, от яблока. Потому что единственная демократическая партия больше нет кого. И списки только мы могли выдвигать. А когда есть одномандатники, например, что вот мы выдвинем от яблока одномандатника, ему также подписи там. Что самодвижение будет, что там до самого движения выдвинется, ему также нужно быть подписи. Собирать. поэтому вот с точки зрения партия такой... тут только предоставляет какой-то ресурс, какой-то опыт команду. Ну, ну да, да, только вот какие-то организационные вещи. Вот э, Лёш, сначала сказал, ой, мы сейчас будем углубляться в какие-то частные законы и, и углубились. И, э, и углубились, и оказалось, что это принципиально. Это принципиально. -то ну, Но ну, это, вещи, это что, повлияет на да, вообще институт. что только э, из-за частных законов. Как мне кажется, партия и была нужна, вот ты сейчас практически это сказал. Ну как же, я сейчас перечислил моменты, которые партия обеспечивает, и не всяких законов. То есть это объединение людей по идеологическим там интересам, короче, каких-то, э, с целью, вот почему мы не можем... Определенным опытом, определенными умениями, да. Почему мы не можем объединяться вне партии, это интересен. будет просто на другое название у партии, все. Да, мы можем объединяться, но объединение людей с такой целью называется партией. Так принято. А. Кстати, еще интересный момент, что несмотря на то, что вот власть придумала такой хитрый ход с отменой списков партийных, пытаясь, значит, используя административный ресурс, значит, продвинуть своих кандидатов, но у нас теперь есть, значит, клевый инструмент, который называется умное голосование, который позволит, значит, этому противопоставить что-то свое. Вот у власти весь свой набор, значит. Избиратели, которые постоянно голосуют, таким образом они выигрывают, потому что их на самом деле не так много, но потому что они голосуют консолидированно, они выиграют. А с умным голосованием теперь у оппозиции есть такой инструмент, который позволяет э, значит, избавиться от эффекта спойлера вот разных mm -hmm. кандидатов и проголосовать консолидированно за объединенного значит, кандидата, значит, оппозиции. Это, можно сказать, формализованный административный ресурс оппозиции. На самом деле я бы... Ограничил бы наш разговор, либо мы в мировом контексте говорим о партиях, либо в российском, потому что это два совершенно... Что мешает такое же умное голосование запустить в какой-то другой стране? Это также мировое, это просто, <свист> просто новый феномен. Слушай, ну мешает, нет, это... <свист> под... Как бы не это а новый, да, больше Слушай, нигде не было? Это на самом деле не, не логичный феномен для авторитаризма просто. Это логичный <свист> феномен для авторитаризма интернета. Проблема не в авторитаризме, проблема в... Мажоритарным мажоритарном Из-за него есть сильный эффект спойлера. Мажоритарное вижу, голосование — это что? Голосование ну, большинством. Слово, ну, да. То есть, вот, большинство проголосовало за одного человека, значит, он там стал да. президентом, допустим. В случае с президентом это не так страшно, там, второй тур и так далее. А вот в случае, там, с одномандатными округами, там, в случае с партиями даже, то есть, где нужно какой-то процент, знаете, не обязательно шесть или ничего, процент иметь. Мажоритарное голосование очень плохо работает. И поэтому есть эффект спойлера. И чтобы с ним бороться, можно ввести второй тур, например. Второй тур это, конечно, да, решает не полностью, но... Или, или смешанную, связанную систему. Если в это углубляться, есть другие системы голосования, которые лучше с этим работают, да. чем второй тур. Mm -hmm. Которые много где и работают, где нет авторитаризма, где демократия. Которые больше обеспечивают представительство... Ну, демократии. в Америке авторитаризм или демократия? Ну, я бы не ориентировался на американскую систему. Я не ориентируюсь, просто там принято считать, что это демократия, да, там, поэтому... Но при этом там везде мажоритарное голосование, из-за чего, собственно, там есть двух партнеров. Систем. Вот при это как бы свойство всех э, развитых демократий, как бы чем более развитая демократия, тем более там э, приближена к двухпартийной системе из-за как раз вот этого мажоритарного голосования. Ну, это очень очень спорное утверждение. Я не думаю, что мы будем об этом спорить, но я не согласен, что чем чем устойчивее демократия, тем. Если кому-то интересно, напишите в комментариях, и я потом сниму про на эту тему видео. Почему вот мажоритарное голосование так распространено? Не только потому, что он самое простой в реализации для понимания и так далее, а потому что его лоббируют власть, потому что ей, оно им выгодно. Потому что это без больше шансов оставит их власти и больше им власти предоставит. Слушай, ну масса европейских стран, где работает э, парламентская республика и отлично коалиционное правительство, работают это также одни yeah. против других, но они представляют при этом большинство жителей. И э, получается, что гораздо больше людей представлено в парламенте, в принципе. Понятно, и, и они могут нет, там это... по каким-то вопросам отклоняться. Да? В итоге вот, вот эти вот две противос... противоборствующие страны, они получаются менее радикальными и вынуждены э, идти на компромисс со всеми своими участниками. Это гораздо демократичнее. Замечательно, они менее радикальны, но при этом они никого не устраивают, потому что все выголосуют за них вынуждены, они, а потому и, что они не нравятся. Это я и считаю устойчивой демократией. Ну, это действительно в Сочи демократии, это как бы локальный минимум, в котором демократия застряла и не может ниоткуда уйти оттуда. Потому что, но ну, это не обязательно, это хорошо. В смысле застряла? Ну, потому что, чтобы из этого выбраться, нужно, блин, фундаментально изменить Революция. революционную систему. Нет, как минимум ввести преференциальное голосование. Тогда что-то там сдвинется. Поясни, что такое преференциальное голосование, потому что это еще одно умное слово. Преференциальное голосование, это когда в бюллетене ты выбираешь не одну партию, а... Значит, выбираешь сразу несколько в порядке того, насколько они тебе нравятся. То есть, первая, допустим, либертарианская партия, вторая яблоко, третий, там, допустим, КПРФ. Ну, это действительно сложнее для понимания, наверное, но потому что возникает вопрос, по какой формуле все это сводится в итоговый... Вот есть разные системы профессионального голосования, если меня есть любимые. Уже сразу недоверие начинается какое-то, ну, вот у обывателя... Что, почему именно такая формула, ведь есть другая Можно было... Смотри, фундаментальное различие между недоверием вот к префиненциальному голосованию Недоверием к вот текущей литературной системе Звучается в том, что если ты чуть-чуть почитаешь И пытаешься осознать, как оно работает Сразу начинаешь понимать, что охренеть, как это круто То есть любой человек, который не доверяет Он захочет почитать и понимает, как это работает Умные голосования и подобные фигни Как раз будут способствовать распространению префиненциального голосования в других странах И демократия, возможно, станет лучше а возможно, хуже. Что значит хуже? Тебе нравится... Что значит лучше? <связано> <связано> <связано> <связано> Когда тебе нравится двухпартийная система, я вообще даже не знаю, что это такое. Я предлагаю подумать о том, как простому россиянину, зачем ему идти в партию, нужно ли ему идти в партию. Да. Ну Вот сегодня он проснулся, его, там, у него дороги, там я не знаю, что-то вдруг забомбило, мне не, не нравится. И и ну, ты ему... ты к нему приходишь и говоришь, давай-ка, вот вчера ты лежал на диване, а сегодня ты уже в партию. Придя в партию, он может получить сразу много знакомств э, со своими единомышленниками, которых он... Придя на митинг, он может получить сколько-то знакомств? Он тоже ну, может получить, да. да. Но он может вместе с ними работать. Там понятны уже какие-то налаженные механизмы работы, э, направления работы. Он может прийти сразу спросить, что я могу, как, как я вам могу помочь для того, чтобы вот вы, люди с такими ценностями, которые я разделяю, стали властью ты приходишь на митинг там разные люди ты же не знаешь что они делают ты их первый раз видишь а, да но да, поэтому раз. у меня не возникает желания дорогие люди на митинге все как я могу встроиться в вашу структуру как я могу работать с вами потому что это бессмысленно потому что это не какая-то субъектная субъектность партия это организация а люди на митинге это просто много людей разных ты можешь конечно подружиться там когда-нибудь найдешь человека, который делает что тебе надо и ты будешь помогать и мы вместе что-то будете делать но быстрее просто найти партию которая уже делает я вот э, посмотрел недавнее твое видео, когда ты баллотировался в какой-то там, э, тоже в какой-то комитет, в бюро, э, бюро. бюро э, «Яблоко». В общем, ты говорил, что э, давайте будем более открытыми к новым членам, к э, тем, кто хочет вступить в «Яблоко», что кто хочет, пусть вступает, мы будем сотрудничать со всеми. Вот. Я такой подумал, хм, хорошо, вот это называется партия. А с другой стороны, есть либертарианская партия, которая вообще э, кикает каких-то своих единомышленников за... Э, вот, Пожарского вы от, э, из партии выгнали за какой-то отдельный эпизод. У нас так. есть <свят> <декра> декларация <свят> о принципах, которые да. при вступлении человек обязуется соблюдать. В этой декларации о принципах есть э, значит, заявление, что обязуется человек не инициировать агрессию. То есть не, никакое насилие недопустимо, кроме случаев самообороны. <свят> Это фундаментальный, как бы, но это... партийный документ. А, слушай, но ведь разногласие тут касается, как бы, личной жизни человека. Ну, не личной, затрагивающий окружающих его, но, как бы, вот, лично, это про его личность. А это не про ту прекрасную Россию будущего, которую вы строите. И если у вас а, взгляды на прекрасную Россию будущего совпадают то должны ли вы э, исключать друг друга и там, не знаю, собирать какие-то, не знаю, как там это происходит у вас, там, собрания по исключению кого-то? Нормально иметь для политического движения какие-то вот такие принципиальные позиции. Это... Но зачем? Это, ну, если но... человек, а... ну, там... По Потому что живет... она что-то значит, эта позиция. Вот для, для этого там политической силы, вот позиция, что человек не должен бить других людей, она значима. Вот они считают, что в нашем обедении не должно быть таких людей. Ну и, и как бы тут есть еще и не политическая составляющая. Любое сообщество не должно быть токсичным. Если там мудаки, которые ну просто вот как люди мудаки. Но с ними просто неудобно это, работать. Это разлагает сообщество, да. Ну У нас вот есть Юра Шапошников, например. Есть, да. Партии? Нет. В принципе, вот в городе. У нас в городе есть Юра Шапошников. Да. Ну вот, например. Вот он может провозглашать, да, там, э, что он придерживается каких-то ценностей, но при этом он мудак. Uh -huh. Ну что, вот мы его будем принимать? Я, я буду против голосовать принятия. Например, если он придет и скажет, вот я демократ, я хочу вашу партию, я буду голосовать против принятия Юрия Шапшинского, ну потому что я знаю, что он мудак. Он как бы демонстрировал много раз публично, что он мудак. Ну зачем как бы? Uh -huh. Это партия это точно не поможет. А, я заметил в этой фразе слово проголосовал. То есть решение о том, будешь ли ты в одной партии с Юрой Шапшниковым. Принимается коллегиально. Принимается ну, не только да. тобой. Да. А, тебя это устраивает. Меня это более чем устраивает. Это правильно, замечательно. И ну, так и должно быть. что должен быть человек какой-то, который вперёд, все да, знает? Не, моя, моя -то позиция, что не должно быть с партией, что должно быть просто гибкое общение между людьми. То есть, вот там. В этом чатике он состоит, в этом не состоит. Ты, ты соответственно, где-то с ним пересекаешься, где-то нет. В каких-то вещах, ну, где мало при придется с ним общаться, ты состоишь вместе с ним и терпишь. В каких-то принципиальных для тебя, там, либо он, либо ты. Зачем внутри партий демократические процедуры? То есть, вот, может быть, как раз ничего страшного, если будет кто-то один решать, что... Типа, я вас собрал, я визионер, я прям вижу, что вот мы таким движением победим, вот с тобой победим, с тобой не победим. Партия – это организация людей, много людей, где много людей, там всегда есть голосование. Почему? Люди могут решить, что вот этот человек, они могут, например, избрать на год председателя партии и все остальные решения, Может быть такая партия, пожалуйста. Но если только эта партия больше 50 человек, она не сможет работать. Ну, я не знаю, это вот его личное мнение. Аргументируй, почему не может? Партия, во-первых, это обычно смысле, федераль... федеральное <свят> образование. Нет, потому что люди в разных местах живут, у них mm -hmm. есть отделения какие-то местные и так далее. Э, уже тут надо какое-то голосование, какие-то, значит, как ты говоришь, демократические. Блин, Не обязательно, нет. Царь делегирует сверху вниз, что а вот в Нижнем Новгороде вот этот царек. Я только про это имею в виду. это тоже возможная модель, и кто знает, может она более эффективная, потому что вы распыляете сейчас, вы э, на всякие эти ваши процедуры, спасибо, типа, а вот, вот с этим... Максим, хим... скажи мне, пожалуйста, ты хочешь сейчас спросить у нас, э, возможно ли партии с э, вот такой авторитарной формой управления? Да, да возможно. Ты, или ты хочешь спросить наше мнение, э, как, не, какая не лучшая, лучшая партия? Вот, да. Я, что... я, я считаю, что это плохая форма для управления партией, потому что ну, мне бы хотелось, чтобы я в ней что-то решал, например. Но, и, э... и чтобы другие люди тоже решали, и я думаю, что это было бы ну, также более представительно. И э, это был больше уверенности в том, что партия будет представлять те ценности, которые она декларировала на момент твоего вступления в нее, если это будет от одного человека зависеть. Mm -hmm. то это будет зависеть от его личного мнения. А мнение одного человека это гораздо э, более такая амплитудная штука, чем мнение тысяч человек. Если там э, партия немножко, она же не будет прыгать, да, вдруг там с... Э крайне там правых позиций, на крайне левой позиции. Она там подвинется с, э, виду... Немножко там вбок на пару сантиметров. Я имею в виду, ну, как раз она будет самосмягчаться и никогда не делать резких вещей, которые, возможно, привели бы ее к победе. Ну, возможно, все возможно. Слушай, предположить можно что угодно. То есть, то есть, вдруг лю людям на начали там крайне левые позиции, ура, там в России... У нас сейчас, край... сейчас, сейчас Сейчас кажется... мы все стали крайне левыми, да? Или чего? Не, почему все? Ну, наша партия. О, о, смотрите, давайте теперь так. Партии-то не так работают. Партии работают как раз в обратную сторону. Они свою позицию пытаются имплементировать вот в общество. Ее донести до общества. Ты предлагал значит, нам следить в чатиках и... Таким образом самоорганизовываться и делать что-то вместе, да? но чтобы участвовать в, в этой системе чатиков, самоорганизации политической, для этого нужно участвовать в ней, быть этим активистом по-настоящему и так далее. Большинство людей на это не готовы найти. поэтому им проще вступить в партию, найти партию, которая этим занимается, проверить, что надо, если есть желание так, проверить. На что они не готовы и что они тогда могут в партии, если они не на что не готовы? Ну, чтобы стать в партии, не обязательно идти в пикеты и там, так далее. То есть, да. допустим, он не может быть активистом, там, максимум на митинг там сходит, так далее, uh -huh. и, там, денег закинет на какой-то да. проект. Но в партии он тогда делает что? То же самое, он вступает в нее, чтобы вносить какой-то вклад, там, участвовать в там, общении с, с, с, с своими домашними. детями. Что он может делать-то? То есть, ты сейчас описал человека, который. Не готов к большим активизм. активностям, да. Да, к активизму значит, большему, чем сходить на митинги и закинуть денежек, да. но зачем-то ты хочешь, чтобы он вступил в партию. Зачем? Что от этого партия получает? Что он получает? Во-первых, то, что он не готов с самого начала с головы отпрыгнуть в активизм уйти, это не значит, что он никогда не будет активистом. Возможно, он просто не знает, что так можно, что вообще это актуально и так далее. В партии, вступая в партию, он начинает погружаться в это плавно, плавно через общение, через значит, наблюдение, чем занимается партия. И таким образом, рано или поздно, он пойдет там за своего кандидата, значит, собирать подписи, грубо говоря. Это пример, это значит, более низкий порог входа в активность политическую. Зачем партия, у которой цель прийти к власти, как бы под свое крыло пытается взять вот под свой бренд те активности, которые можно делать без нее. Зачем партия пытается от своего имени делать какие-то пикеты? Митинг можно организовать без партии. То есть пусть партия будет вот чисто инструментом выдвижения кандидатов. Зачем тогда все остальное? Ну, я не очень, честно говоря, понимаю твой вопрос, потому что это в том числе приводит к взять власти. И... Это там, инструмент влияния какие-то. Это создает какую-то такую э, неприятную, ну, не знаю, вот лично мне, э, немножко неприятную э, границу между вот, э, одной тусовкой и другой тусовкой, которая э, ходит в такие же пикеты, как эта тусовка, но, но у них там брендированные плакаты. Мне кажется, у тебя в голове эта граница проходит. То есть... Э ну, это такие же люди, как, какая разница, там, да. как, с какой организацией они себя ассоциируют. Партия организует митинг, она помогает там, это проводить, почему бы нет-то? Вот они как раз, это организация людей, которые могут там поговорить, а как мы это все сделаем и сделать. Там. Люди могут и без партии вот. об этом поговорить. М могут, ну а почему? А могут с партией. С партией чаще получается дробление какое-то получается. Почему дробление, это наоборот. Объединение? Наоборот, объединение же. Чем -то. Ну смотри, вот, вот, вот, вот эти вот либертарианцы, явно у них где-то есть какой-то свой чатик, в котором они свои там плакаты готовят, отдельные либертарианцы. Если... плакаты. А, Хотим, а есть отдельный чатик? Чат. Пожалуйста, он создаст точку не общий чат. Будет да. да. коалиция между партиями. Да, да, К... Причем там будут люди да. в этой коалиции, которые вместе бы никогда не были без партий. Почему? Почему не были бы? Как раз без партии потому они что? были бы вместе, потому что, потому что э, активизм, он может, э, ну, он может быть без такого полного погружения в какую-то идеологию Смотри. То есть стоять в либертарианском чате пикетов может быть кому-то зашкварно, а в абстрактном не зашкварно Я, Я понял, в, в чем проблема в этом, в, этой, в этом кейсе В том, что ты думаешь, что активистам быть проще, чем членом партии На самом деле все наоборот Сначала человек, э, проще ему стать членом партии, а потом только активизмом заняться. Понимаешь, uh -huh. вот у тебя где-то в голове сидит <friendly> такая штука, что если человек в партии, то он вот, как, как, я не знаю, это Куклукс-клан какой-то, они там статальны. Вот честно, Me no done. у меня снаружи такое Va впечатление. Во-первых, членам партии никто не, не, не запрещает Me в общем пространстве что-то делать. То есть они могут это делать, скорее всего делают. А во-вторых... Партии между собой сами могут договариваться и что-то вместе делать. Если они объединяются для решения какой-то конкретной проблемы, то нет никаких проблем в том, чтобы люди из разных партий объединились для решения этой проблемы, если у них в другие позиции расходятся. В точности так же они бы объединялись, если бы они не были членами партии. Они бы объединялись только по тем проблемам, по тем вопросам, которые их объединяют. Партии – это не первично. Первично их мировоззрение. А зачем вообще такое явление, как что вот... Как, как мировоззрение? Отрицаю очень все. Зачем вообще такое явление, как митинг, который организовала Яблоко или организовал Навальный или организовали Либертарианцы? Зачем вы приписываетесь к митингу? же люди организовали. Они могли без партии это сделать. Кто это организовал, тот организовал. Получилось, что Яблоко организовал, значит Яблоко. зачем вообще Яблоко? Хорошо. Зачем вообще Яблоко? Организует митинг. Потому что это политический актор. Потому что если происходит что-то, что, что Нет, противоречит их позициям, что они хотят достичь целей каких-то, они вот используют такой инструмент, как публичная массовая акция. Я не понимаю, почему это плохо, почему ты воспринимаешь организацию митинга партии, как что-то плохое. Я не сказал плохое, но это, это немножко странная, как бы, побочная деятельность. Это не побочная деятельность, партия придерживается каких-то позиций определенных. Это mm -hmm. вполне конкретная деятельность. Ты как-то знаешь, взятие власти воспринимаешь очень электорально. Мы в партии Яблоко не считаем, что выборами ограничивается политическая работа, понимаешь? Mm -hmm. Вот так вот. Это как бы не только про выборы. Это mm -hmm. скорее даже для обобщения с людьми. О том, чтобы рассказать им, как ты видишь устройство общества в стране, в городе, в районе, во дворе, в области, а не про вот, механически что-то мы должны искусственно делать для того, чтобы выиграть. Нет. Это мы должны людей убедить, что мы вот, то, что мы предлагаем, это хорошо и правильно. Вот, кстати, «Яблоко» идеологическая партия. То есть у них есть идеология? Ну... Какая идеология у «Яблока»? Я вот просто не знаю. Вот либертарианцы, понятно с ними все. У них либертарианство. Ну, а... Слушай, ну... Э... «Яблоко», мне кажется, менее идеологическое. Я, я тебе так скажу. Не дело самих партий определять свою идеологию. Это то же самое, что не дело музыкантов определять, в каком жанре они играют. Они просто играют музыку. Mm -hmm. А люди, которые уже эту музыку слушают, они там могут классифицировать ее как-то и так далее. Мы, мы определяем принципы и ценности. Они у нас все написаны в программах и меморандуме. Мы там осуждаем сталинизм, признаем верховенство международного права. И, пожалуйста, вот это все читай, объединяй все вместе и типизируй, если тебе интересно. Как бы. Я их типизировал как леваков. На самом деле у нас очень много либертарианцев в том числе в партии. А либертарианец может состоять в двух партиях одновременно? Вашей... Нет, наверное. Вообще, по-моему, нигде нельзя в двух партиях одновременно. А, ты имеешь в виду по закону, как бы, да, если это вот в рамках закона происходит. Закон точно. А по сути... Мне как либертарианцу первостепенный устав, а не закон. По сути, это тоже странно. А почему странно? Ты же говоришь, ничего не запрещает э, участвовать еще и в другой деятельности. Mm, нет, нет, у нас, кстати, есть решение бюро, которое запрещает участвовать в деятельности политической организации другой. А почему? Как мотивируется? мотивируется? Mm, потому что разные политические организации, они разных, все-таки, если они разные, значит, у них разные принципы какие-то есть. Ну, не факт. Может, у них просто... Могут, так... могут гипотетически существовать две абсолютно идентичные э, партии с похожими структурами, просто так получилось, что э, в одной из них есть Юра Шапошников условная, а в другую все от него убежали? Могут, да. Э, ну, тогда, а почему тогда это плохо, надо, надо тогда не идти в ту, в ту организацию, где Юра Ну, ты сам не пойдешь, а почему ты другим запрещаешь участвовать и там, и там, и пытаться приносить пользу везде? Ну, не ты лично, но вот у вас в партии запрещается. Потому что... А если вы на выборах конкурируете, например? На выборах плохо. Нет, на выборах понятно, да. Но а то, что они там митинг проводят. Вот, вот человек решил, что типа, ну, с Яблоком мы на выборах победим, а с Юрой Шапшенко... Нет, там, нет, если они митинг проводят, то как бы никто... Вот о, о чем, собственно, Ярослав говорил. Никто не запрещает организациям совместно что-то делать. И ну, совместная работа организации вполне нормально, А работа одного человека в двух политических организациях, ну, это странно как-то. Ну, начнем с того, что партия по умолчанию, это значит стремление организации людей прийти к власти. Когда две разные организации людей приходят к власти, они конкурируют. Если ты в двух партиях представим себе такую ситуацию, стоишь, стоишь в двух партиях, у тебя возникает конфликт интересов. Mm -hmm. И получается, уже нет тебе доверия, грубо говоря, что ты действуешь в интересах своей партии или своей идеологии и так далее. Состояв партии, ты выполняешь, соблюдаешь устав, как минимум. Вот если ты соблюдаешь устав одной партии. Скорее всего, ты вряд ли сможешь соблюдать устав другой партии. Ну, это потому, что такой устав. Это не потому, что такова природа вещей. Ну, есть причина, почему так уставы пишут. Скорее всего, нет балды. Ну, вот я, вот, я да. предположил, почему. Скорее всего, из-за конфликта интересов, которые чаще всего ну, рано или поздно наступает. Существование партии чем должно завершиться? Не является ли финальным итогом растворения в существующей системе? И как бы все люди поймут, что... Ну, кажется, мы, то, что мы сейчас могли делать через партию, мы можем делать, ну, например, через наступившую прямую демократию. То есть партия вообще будет существовать до конца? Хорошая партия? Да. В партии есть куча разных полезных э, свойств и методов действий, которые будут полезны и в прямой демократии, и там, блин, даже в монархии, в любой вообще политическом строю, в любом государстве партии будут востребованы. Даже в авторитарных государствах, так как Россия, партия востребована, как ни странно. Партия может влиять на любое политическое решение. Но вот. если людям дать другой способ влиять на любое политическое решение, то партия остается для чего? Для митингов, которые можно делать и так... Для, не знаю, какой-нибудь агитации за все хорошее, которое можно делать и так. Для... Честно говоря, я да. тут другой позиции придерживаюсь. Я думаю, что это даже не прекрасная Россия будет, прекрасный мир будущего да? можно назвать. Я думаю, что партии гораздо меньше будут значения приобретать э, иметь. Э, приобретать ну, принципе, больше значения будут э, какие-то более направленные организации э, на какие-то на решение каких-то более конкретных, более узких проблем по широкие идеологические вот такие объединения будут не так востребованы, не так нужны. Ну, вот зависит от того, если у них идеология нет, у более размытых и общих демократических, так сказать, естественно будет меньше да, функций. Да. Что будет делаться либертарианская партия? Э, вот всегда. Вот, что там последнее, что она точно всегда будет делать? Ну, Во-первых, пропагандировать либертарианство. Если она уже и так есть, если все это уже поймут и как бы примут, что вот, ну как сейчас примерно все понимают, что вот есть демократия, вот выборы выглядят так. Вот, вот так же все примут, что вот э, свобода ассоциации, вот так вот выглядит, вот так работает в нашей стране. Любая идеология, она эволюционирует, то есть э, таким образом все равно нужно будет как-то проводить какую-то политическую работу, люди будут иметь разногласия, никогда не будут не иметь абсолютно одинаковую позицию, поэтому они будут вступать в дискуссию. И часть вот этой дискуссии, это создание таких вот, партии, движения, как хочешь называть. То есть она преобразуется или, может быть, расколется, поскольку будут нюансы новые возникать, да? Потому что нужно будет более детально изменения проводить, а не общие там за все хорошее. В случае с либертарианской партией идеал – это наступившая либертарианская система в отдельно взятой стране или в мире, уж не знаю. А в случае с яблоком, вот я не знаю точно, как выглядит идеал яблока, потому что как раз вы... На мой взгляд, не такая идеалогизированная партия, да? Это нескончаемый процесс, вот в, в, в чем различие между э, людьми, которые стремятся к идеалу и какими-то практическими политиками. Э, в том, что э, когда ты реальной политикой занимаешься, ты понимаешь, что ты не можешь прийти к какой-то идеальной точке и расслабиться. Ты должен постоянно работать, условия будут меняться, в этих условиях ты должен меняться, ты должен понимать, как какие-то менеджить конфликты, какие-то новые появляющиеся там инопланетяне, я не знаю, прилетят, какие-то вызовы природные. Нельзя сказать, что вот мы придем к какой-то идеальную точку и все начнет решаться. В всегда будут востребованы, где, где есть люди, там есть политика и их отношения, так сказать. Даже в прямой демократии роль партии будет как минимум так же, так же значительна, потому что у партии больше возможностей становится. Когда у тебя президент всем заправляет, он выбирается якобы раз в 6 лет, и тут вообще роль партии никакой нет. Как ни странно. То есть это просто власть. Либо есть власть, либо нет власти. Это административный ресурс. Это э, доступ к СМИ, это способность агитировать, там, подкупать и так далее. Это, это не партийная работа, это административный ресурс. Чем меньше роль административного ресурса, так сказать, тем больше роль партии, агитации. С нами был Алексей Садомовский, Ярослав Волков. Яблоко, ЛПР. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, показывайте это видео друзьям, которым тоже интересна эта тема. Пишите комментарии, предлагайте темы. Участвуйте в политике. Пока. Пока. Пока.